Ну, видели ром Тур, да? Я типа виски брил в какой-то момент. Поэтому оно там находится. А не ванне. Поэтому я что-то забил. Ху... Не падай! Сука! Охуеть! Ты что, я это, блядь! Это, это, это, это, это, не не не не не не не Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не не не во-первых, нахуй, ты кто, блядь? Во-вторых, соседи, извините. В-третьих, ты кто, блядь? Я не знаю, кто это. Это вообще незнакомый человек. Ну, типа, знаком. Ну, типа, он, наверное, донатил. Я все. Я не могу разговаривать. блядь, у меня сердце. Срочно проверить. Он не донатил никогда в жизни. Он никогда в жизни не донатил. Это. Это кто? Это первый донат от него. Я... Пиздец. А, в четвертых, в четвертых Ты только что всем показал, что больше 10 тысяч. Впервые в жизни. Как я, как я обновил донаты, как я сделал больше 10к новый звук. То есть, чиночку вот эту. И а, звук из троллфейса вот этого мемеса улыбашки. Ты первый, кто открыл этот донат. Первый, блядь. Это пиздец. Я не знаю, кто это... Человек, как его зовут, за что? Ну, за что, за что, может быть, и можно догадаться. Но маме на подарок пиздец. <звы> вот он. А, получается, я его в чате видел или как? На подарок держит. Да я понял, что уже на подарок. Спасибо огромное. Я вообще не знаю, кто ты, что ты за человек. Блять. Просто, чтобы вы понимали, пацаны. Я, я все-таки включу музыку. Есть, вот у меня были пранкеры поточи Мы все с ними знакомы, мы все их знаем Но ты просто вот, вот так вот появился буквально Вот просто на нахуй 10к На маме на подарок, ничего вообще о тебе не знаем В этом проблема Спасибо тебе, огромная. еще раз, за 10 тысяч Так, подожди -ща, Ща, залетит Подарок конкретного пользователю Да! Блять, меня... Спасибо за детство 15 тысяч за пять минут только что за пять минут мне чел закинул столько же сколько зарабатывает моя мама моя мама за месяц ну просто про, просто вот задумайтесь ну, ну это это, это... Я ему сапку тут покупаю. <свист> <свист> да чё? Да нахуя вы мне пишите это? Я лучше бы в неведении сидел, ничего не видел. Ты лучшая, что спасает меня? 20к, да. да, да. Братан, блять, я, ты получается лучше, что в плане денежного у меня за последние месяцы, 86 тысяч, блять, сегодня сколько там было, 50, 60, я честно говоря, я думал, мы не будем, я, я, я вообще не, я думал, все, закончились такие люди, я тебе честно скажу, у меня были люди, которые мне до хуище кидали, ну, тоже примерно как ты, я думал, они закончились, честно говоря, ты вообще ничего про себя не рассказываешь, кто ты, как тебя зовут, откуда ты, почему ты так хочешь меня поддержать, так много кидаешь Вообще ничего не рассказываешь Даже за заметьте, пацаны, я сидел и говорил о том, что, ну, вы сказали, я это повторил на стриме, что есть неоткрытый донат 2222 Если бы чел хотел еще закинуть, то, наверное, он бы хотел бы всех порадовать и показать э 2222 Но ему настолько похуй, что он просто хотел 4444 блядь, закинуть Это пиздец Фильтр объединить на первом месте <свят> Ебать пранкер нахуй с платочем Охуеет, что их просто какой-то человек Одним днем перегнал <свят> Чтобы ты понимал братан, Вот эти два человека, они у меня каждый день Ну, не каждый день Регулярно борются, борются Вот за первые места, вот регулярно На, на протяжении уже трех месяцев это, это челики, которые регулярно, каждый месяц, вот, меня поддерживали очень много закидывали а, Тут ты просто ворвался со своими 20 тысячами <связывая> Вот, и получается уже послезавтра ты будешь там на первом месте, охуеть У меня чаечек есть, мне нужно успокоиться Хотя, как можно успокоиться от пуэра? Пуэр, наоборот, тебя разгоняет, блядь Чтобы не было этой озвучки зэ Блять, Блядь, я я, я я это увидел заранее <свеч>, такая божественная... Музы... Я Напиши мне, пожалуйста, в DS. Подчеркивание, точка, подчеркивание, точка Сурикс. Точка, подчеркивание, точка, подчеркивание. Решетка 0741. <свеч> Без проблем. <свеч> Привет, я пересматриваю твои <свеч> ролики каждый день. Спасибо тебе огромное. <свеч> Спасибо тебе за 500, Артур. Большое. Спасибо, Сурикс, <свеч> за 10 миллиардов. Рублей тысяч. Я, я правда не. Блять! Это проблема. Это очень большая проблема. Я ебнул 3 пора, у меня разогналось сердце, я начинаю потеть от донатов. Пиздец. А... А, ладно, да, давайте так. Короче, я постараюсь успокоиться, я попытаюсь отвлечься. А, тебе еще раз огромное спасибо за 30 тысяч. Я вообще не ожидал. Вообще, блин, даже представить не мог, что появится какой-то еще один такой человек. Это просто пиздец. Это просто вопрос, который интересует, мне кажется, каждого. Каждый бы хотел знать, чем человек занимается, что вот, может так. Типа, если родители, то... охуеть я я вообще я предположить не мог что сегодня мы закроем сбор я просто могу сейчас с доброй совестью делать вот так вот его нету все Следующее, куда мы будем собирать пацаны это на ролик за тридцатку на этом ну типа я уже говорил вам то что я хочу на алиэкспрессе заказать Я не знаю может быть вам еще показать сейчас когда все это успокоится чтобы вы понимали на что следующий будет сбор когда чуть-чуть при приуспокоится, это следующее но на маму мы собрали Спасибо большое э, Суриксу Опять же, напиши, пожалуйста, мне в Дискорде Вот ты сейчас пишешь, я правильно ник читаю? Сурикс? Или, или, или как-то по-другому? Какая транскрипция у него? Если хочешь, завтра 30к за раз добью Блять! Ты, ты вопросы, конечно, ставишь Чуть-чуть можно Что подожди своей маме? Телефон? Я, я так понимаю, 4... что Что? Посадка. У меня кустик упал. Объясня! Пиздец! Он пишет: Фис, я тебя искренне люблю. На. Я просто весь потный. Вы видите мои волосы? Вы видите, они просто привра... Все, все. Они все мокрые, нахуй. Я весь мокрый, блять. Видите? Это что такое? Я просто весь мокрющий, блядь. Разовый, блядь, закрый. уже. Я уже могу себе позволить заказать с Алиэкспресса товары. Блять, тогда, получается, буду сбор делать на звуковуху. Все. Это мне, да? Нет, Даша. Это мне. <смех> это мне. Это мне на подарок к маме и на видос. 55 тысяч! Честно говоря, я, я... Я сидел, я не совсем до конца понимал, сколько он закинул. 55. 55. А... А... а братан. Братан, братан, ты... Ты, ты, ты вообще... Ты шаришь? Ты... Сейчас даже если в принципе делать Топовых донатеров за все время э, к, к, А нет, нет, не так, короче Ты сейчас в данный момент Побил рекорд у меня За один день Мне больше никогда в жизни не кидали Ты, ты сейчас Вот именно рекорд побил Это короче на речке На речке ку, ребята Я, я миллионером стал а как же 150к? Это на ютубе было И те денег я не видел вообще Те деньги сразу же в ипотеку пошли Тебе 100к кидали Да, на ютубе Самуру кидал 150к Эти деньги сразу же потерялись Потому что я закрыл ими ипотеку Часть Я этих денег не видел а Самуру больше не появлялся Это было на ютубе Я говорю именно про твич На твиче сейчас 55 тысяч, которые я закинул Это самый крупный донат за всю историю моего стрима на твиче Больше мне никогда в жизни не кидали он пишет может э, Звуковуху еще Ёбну Откуда у тебя бабки Блять Блять, окей, окей Окей, окей, окей, окей, братанчик Окей, я тебя понял Я тебя понял Ты ёбнутый, ты, ты просто ёбнутый В хорошем плане, но Я тебя понял Если уж на то пошло Мне кажется, любой бы в чате Хотел бы, это круто, что ты кидаешь так много, это пиздец, братан, это просто пиздец, я не знаю, я потею как тварь просто, я такая мышь сейчас конкретно, не знаю, вы видите, это? у меня просто волосы все мокрые, это, это вода, вот видите, вот это вот, вот это под вот. это, это под. у меня волосы все мокрые, мне пиздец, я, я к чему, короче, веду, ты, ты, ты ебнутый, но донат на 2222 не открыт я просто к чему ты кидаешь 6666 это очень круто но я, я, я, я, мне кажется все бы хотели чтобы ну, увидеть именно донат на 2222 просто просто много денег это хорошо но но но если уж для тебя этого вот так вот легко то наверное вместо 6666 или вон тех четырех 4-4-4, короче, мог бы показать э, людям, как выглядит 2-2-2-2-2, потому что тоже новый донат, который никогда не открывался у меня на стримах. Еще раз тебе огромное спасибо. Я ваху, Я. Да, э, э, такая же херня. Все, я думаю, всем интересно, откуда деньги. Типа, даже если от родителей ничего там плохого нету типа, родители, значит, хорошо зарабатывают. Но... Вот все, спасибо огромное. Вот за это огромное еще отдельное спасибо. Ты, ты просто пойми, ты, ты сейчас не только меня поддержал, ты всем пацанам в чате показал, как оно выглядит на самом деле. То есть, ну, оно уже месяц висит, и месяц, кто, ну, люди, которые не обладают финансами, но хотели увидеть, сейчас они это увидели. Спасибо тебе, огромное. Если тебе интересно, это если что, вот этого человека персональный был донат, он попросил именно такую сумму, гифку, он скинул, а музыку я добавил, вот.